Я пришел в музыкальную школу, и я саду вот этот кабинет играть на фото <свистит> <свистит> Мы в кабинете, где я занимаюсь по фото -пиано. Вот пианино, на котором я играю здесь. Сейчас придет мой преподаватель и начнется урок. Песенька про чипса. Пока я сыграю один, а когда учитель придет, мы сыграем с ней вместе ансамбль. ансамбль это когда играют четыре руки.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 Thank you. I yeah. <laughs> <laughs>